И всем снова добрый вечер. С вами я, Ванек. И так как мы записываем это уже видео в 8 часов вечера. Мы с вами начинаем проходить новую игрушку вообще для этого канала. Новая игрушка под названием Рафт. Первая часть. Плод. Новый мир. Да. Введите название мира. Ребята. Если я назову его, блин, по-своему, то... Я... Эм, эм, эм, эм, эм, никто не может. Потому что я... Эм, мир назову. Мир. Как бы мир назвать? О, придумал. Вы знаете, что я хочу. И знаете, как мое продолжение будет? Вот, Apple Gone. Apple ушел. Создаем мир Apple Gone. Загруз мира Приготовленная еда более питательная. Ага, это я знаю. Приготовленная еда более питательная, чем не готовая. Так, посмотрим, что тут. Сейчас все. Выбираясь на острове, не забудьте поставить плотный якорь. Найденные чертежи автоматизм добавляются на рабочий стол. А, ну не спортиру. ну ясно, ладно. Завтра спортом буду заниматься еще. Сегодня зан... занимался я спортом, да. Завтра тоже буду. Нет, точнее, сегодня нет еще, потому что ну, сегодня я еще нет кого. Сейчас, извиняюсь. Готовьтесь. След. 30. Ножницы руками. 15. Для каждой стороны. 3, 2, 1. Вперёд. 30. Ножницы руками. 15. Для каждой стороны. Ой. Держите руки на уровне плеч. Держите руки на уровне плеч. Ловись, рыбка большая и маленькая. Адаку, не ловись, пожалуйста. Пить хочу, есть хочу. Во-во. Вот хотел взять побольше а на правую кидать а на левую притягивать ясненько так на правую на правую кидать на левую притягивать на правую кидать на, на правую кидать я кину а на левую притягивать. А -а -а. Короче, не знаю, что тут надо делать. Короче, ребята, давайте до скорых встреч. Это первое видео обучающее, во-первых, для меня. Во-вторых, я, может быть, когда-нибудь буду делать это же. В эту игру буду играть не один, с ребятами.